Отделочный материал «Альфа Элеганс». Цикл нанесения. Один-два слоя грунта фонда «Альфа эффект с паузой 4 часа между слоями. Грунт сохнет 12 часов. Один слой «Альфа Элеганс».